Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, как у меня на втором жестком диске пропал один раздел. То есть я захожу в мой компьютер, как вы видите, вот у меня один жесткий диск C и D с разделами, и второй жесткий диск, локальный диск F, и второй раздел у меня стоял G. И как вы видите, он отсутствует. Давайте попробуем его найти и чтобы система его видела. Для этого нам необходимо зайти в поиск Windows и ввести сюда управление компьютером. Так. Здесь нажимаем управление дисками. Как вы видите, вот у меня один жесткий диск и второй жесткий диск. Вот у меня стоит раздел F и раздел G, которого система не видит. Давайте попробуем сделать так, чтобы его система видела. Для этого нажимаем правой кнопкой «Создать простой том». Здесь мы нажимаем «Далее», «Далее», «Назначить букву диска». Ну, у нас уже устоит по умолчанию буква «Г». Нажимаем «Далее», жмем «Далее», «Завершение мастера создания простого тома». Жмем «Готово». Так, вот у нас система, наверное, ищет этот раздел. Все, как вы видите, вот уведомление о том, что новый том Г появился у нас. Закрываем и давайте проверим. Вот как вы видите, новый том Г отформатированный появился на моем компьютере. Теперь давайте попробуем эти два раздела одного жесткого диска объединить в один раздел. Для этого мы проходим поиск Windows, вводим здесь управление компьютером, здесь мы нажимаем управление дисками, далее что мы делаем, созданный нами том, который ранее был не виден, удаляем, вот у нас уведомление. Удалить простой том. Нажимаем «Да». Далее, что мы делаем? Нажимаем правой кнопкой и делаем «Расширить том». Мастер расширения тома. Нажимаем «Далее». Далее у нас указано общий размер тома. Это 152 получается гигабайта. Нажимаем «Далее». Так, расширение мастера расширения тома. Выбор следующего размера. Выборный диск «1». Нажимаем «Готово». Два раздела жесткого диска объединились в один и образовали один раздел в 149 гигабайт. Давайте проверим. Вот он, второй жесткий диск. Общий объем 148 гигабайт. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!